Папа, а почему дети ходят в масках? Потому что наш губернатор выпустила постановление. А оно подписано в печатке. Да, тетя Наташа? Девочка, ты куда идешь? Тут. Тебя без маски не впустят. А это незаконно. Дядя для, для Учите законы. сказали, чтобы ты ничего не объяснял, ты можешь кнопку нам положить на нашу нашу нашу нашу нашу кнопку. нашу нашу нашу нашу нашу нашу нашу нашу нашу нашу нашу нашу нашу нашу нашу У вас есть право нажать тревожную кнопку. Не согласен, расстрелять. И да. Нет, без маски никак. У вас есть маски? Как ты не обязан? Да. Постановление правительства у вас не распределяется? Вот это маски? Да. А что вы еще хотели? Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитить от вируса? Хорошо, Будете одевать или вы не будете? Нет, я это одевать не буду. А вы что так всем выдаете, да? Без перчаток, руками все трогаете. А вы не считаете, что это распространение эффекции? Это не салфетки, это разовые маски. Нет, нельзя. Ну как нельзя, мне сказали, что можно. А такие маски видели с диоксидом титана, который вызывает рак и разрушает кости? Потому что все меняться Наташа, вы почему Сейчас. не подписываетесь, да? Сейчас. У нас не Комарова ограничивает, нас вы ограничивает. Она ограничивает. Нет, в смысле? Конечно. Здравствуйте. Здравствуйте, Канцелярия дать документ. Да мне только документ сдать. А где канцелярия, не подскажешь? Канцелярия, можем, где не подскажете? Без маски, без маски никак. Без маски? Нет, без маски никак. У вас есть маски? У а, меня нет, нету маски. 417-е постановление. Выполните, пожалуйста. Предоставьте средства индивидуальных. Нет, мы не обязаны, но мы вам дать достигать. Как ты не обязан? Да. Постановление правительства в Новосибирске приняется? А это незаконно. Учите законы. Я вижу, что они суд. По времени вниз. Вот это маски? Да, разовая маска. А что вы еще хотели? Вы нормальные вообще? Как я салфеткой защитюсь от вируса? Будете одевать или вы не зайдете? Да. Нет, я это одевать не буду. А я тогда свое, свое надену. Пожалуйста. Под принуждением, под вашей Хорошо. А, по а вы что, так прав? всем выдаете, да, без перчаток, вот, руками Проходите. все трогаете? Да? А вы не считаете, Проходите. что это распространение Проходите. инфекции Проходите. вот таким образом Проходите. происходит? Каким? Ну вот, руки без перчаток и какие-то салфетки выдаёте. Это не салфетки, это разовые маски. Разовые М маски? Да. Сертификат соответствия есть. предоставьте, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. А, а почему мы должны вам показывать? Вы можете одеть... Согласно Конституции 24.2. Согласно 24 Конституции вы можете одеть свою маску. Вы ограничиваете Если мое он, право на не не дыхание? Нет. нет. Читайте, пожалуйста. Так, У нас есть постановление... Без масок. Не ограничивайте право? На, на, св на свободное дыхание не ограничивайте. Нет, не ограничивайте. Как-то не ограничивается. Если за... Я понимаю, что вам хочется поговорить, но давайте все-таки. Нет, говорить, хочется, мне хочется, мне хочется зарегистрировать. Это нет. Это же от не вас требования идет, наденьте маску. А вы, вы по записи? Что? По записи вас? Нет, я так пришел. Вот тогда берите номер телефона, и раз звоните, и вам значит время. Да, мне быстро, девушка. Нет, нельзя. Ну как нельзя? Мне вам сказали, что можно. Нельзя. Встать, встать. А, да любую. Мне зарегистрируйте, все, я пошел. Когда больше? Когда... Благодарствую. Здравствуйте. Благодарствую. Всего хорошего. Угу. Такие маски видели с диоксидом титана, который вызывает рак и разрушает кости. Такие маски выдают на предприятиях города и заставляют носить. На ютубе На YouTube Сургутнадзор. Сургутнадзор канал. Сургутнадзор? Но, а, то, а то у нас это, товарищи лишаются, это, премии получается, у вот двух все это приказы. что? за то, что маски не И, соответственно, чтобы с тебя что-то требовать или не иметь, ты должен с этим приказом тебя обязаны знакомить под роспись. То есть тебя знакомит, и ты журнал расписываешь, ознакомлен, подпись. Если этого нет. Ну, нет, но ну, организация это совсем другое. Его просто не дадут там работать и все, если он начнет проводить. Нет, и не так и все. Надо зачем уволить? Вот все, а за... на морниках, потому что все боятся, даже и сторож и боится своего увольнения. Вот, хочет... согласен. Вот они работают, им нравится работать. Пусть выполняют приказы своего начальника. грубо говоря, ты можешь такой же приказ сам печати для своего начальника, для там кто там Бордманов, только еще и печать поставить и сказать слышь, чтобы ты ходил в красных курсах чтобы любой работяга, вызвык... да, работяга мог это делать про А что да. он принесет мне? же да. да. да, да. да. да. да, да. А да. ты а, Нет, вот... у них там лежит. Он висит. Ага. давай почитай, ну давай не читай, печати нет, опечатывает, как всегда, Никакая. Ну мне поставили, все зарегистрировано. И, и пятый пункт, пятый пункт, что вступает с минуту подписания. Подписи нет, а много часа перенесу тебе с подписью. О, да, ждем тогда, я хоть раз убежу подписи, Да, пожалуйста. Это маска, да? Да, есть видеоролик с обзором. На этом вы канале получили. Могу Диоксид титана, разрушает кости и вызывает рак. Что такое девушка? Вы можете посмотреть, сейчас вот созвонились, если у вас есть какие-то жалобы, вы можете направить свою жалобу на Комарову, можете зайти на официальный сайт, посмотреть там с подписью. Это Наташа, вы почему не подписываетесь, да? Сейчас, получается, у нас электронный документ, и это печать, она есть основание, что оно подписано. Электронной подписью. общем, хотя бы сертификат электронной подписью. А электронный подписью, правильно сертификат, видишь, что она есть на этой подписью? Да, офицер, сайт. Опять Нету там. мне не нужно. девушка. Со всем уважением, прочитайте Конституцию. там написано, да. Что если вы что-то ограничиваете, вы должны... Скажите, нам какие жалобы? Можете тратить жалобы на Вы же ограничиваете... А если у нас есть указание, то он может да. она, она, она, не может... Оказание противозаконно. Вы же ограничиваете... Вы же ограничиваете... А что если комаров? Если комаров ограничивает, нас вы ограничиваете... Она ограничивает... Нет, смысл в данный момент... Вы ее не меня Вы же документы смотрите. не предоставили. Значит, вы ограничиваете... Вот вам опоздравление. Я уже подписал. Там не нужно отказывать. Да, еще Да, ничего. Сейчас позвонили с человеком. Он сказал, что если вам что-то не нравится, можете идти на официальный сайт и посмотреть с номером даты. Но да, это он нет, сказал. Посмотрите, если вы свои. говорите, что вы читаете эти моды знаете. Вы обязаны ознакомить с этим постановлением. Смотрите, я вам еще раз говорю. То, что мы выполняем руковод, руководительную подпись от комаров. Вот да зачем мне Комарова? Она мне вообще Кто она такая? Губернатор. Да вы что? Вот И вы. Она, она, она сможет законно штамповать налево-направо. Вы можете ей свои удовольствия выразить, но никак не надо. Ну, вы же не исполняете. Исполняет, да. не исполняет. да. Незаконно. А где ее найти? Она что в интернете мне, только. Сказали, чтоб ты ничего не объясняла. Привожную кнопку выбрали, она все надо. А, во-во-во, что... а, тривожную -во -во -во. да, да, кнопку, да. короче, все а понятно. А можно нас немножко расстрелять прямо здесь? Можно? Так можно? действительно. Я И не все. с вами не буду спонтировать. Ладно, пошли. Везде такая ситуация. Дурдом, дурдом. Собуд надзор. А дышать вставали. Сейчас, говорит, принцип остановления с подписью. И мы созвонились, а нам сказали в интернете. Дурдом. Говорит, нажимай тревожную кнопку. Сказали, ничего не объясняй. Да, да, да. Нажимай тревожную кнопку. Все. А нам, Путин, по телевизору, мы строим правовое государство. Конечно. У вот вас есть право нажать тревожную кнопку. Не, не согласен. Расстрелять. А, И